Я уже ну, это, угу. да. это что, это контакты, да? Личное угу. сообщение. Что делать? А вот что-то 21.49 сегодня. Угу. Идет трансляция. Ладно, все время. Так. А, накрыть туда выходить. Ты видишь себя? Да. А что у тебя нет? Ну да. У меня жалко. А, с запозданием, все понятно. Чуть-чуть, <гум> вот, пожалуйста, сядь ближе сюда. Так. Всё, поехали. Только не пищи. Нет. Там уже психологически направлено хорошо. Так, два сантиметра тебе оставляем. Да? Так, точно. Ой, где-то ножка. Вот так. Так, можно это включать. <смех> ну да, пока она так странно, потом машинка, когда подстригут, все будет более интересно. Надо что-то в жизни. А сейчас пришлось. Причем подхват был какой-то, под залом там